Нахожусь в Краме Вознесения, в Березовка. Этот предел освящен в честь великого Василия Великого. Изображение Сергия Радонежского икона. Я все снимала, пришлось второй раз, потому что я волновалась, не включила камеру как следует. Пошла по второму разу. Это центральный Это Матушка-Матронушка Московская. Матушка-матронушка Мариуканус. Николай Угодник. Это архангел Михаил это святой мученик Хрисофор а это вот современные фрески установлены архангел Господень здесь расписано все господи батарея разряжена полностью чем не получится наверное снять это до конца Пускай снимает. Я покажу фрески. Все расписано под самый потолок. Ну, наверное, еще придется приехать. Потому что Серафим Саровский. что творится. Центральный предел Вознесения. А это икона храмовая. На свечки уже поставила. Mm -hmm. Mm -hmm. Наверное, так надо. Раз не получилось у меня. Большой храм. Сейчас еще раз с пятью приложусь. Я уже прикладывалась. А, вот она, Вера, Надежда, Любовь и София. Я их в первый раз не заметила. Святые мученицы, Вера, Надежда, Любовь и София. Кто может отлучить нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Редактор субтитров а